Добрый день, уважаемые коллеги. Мы собрались, чтобы обсудить текущие вопросы внутренней и внешней политики. И, конечно же, важнейшей темой нашей встречи будут события вокруг мира. К этой проблеме сейчас приколы, без преувеличения внимания всего мира. И, разумеется, ход военной акции и ее возможные последствия широко обсуждаются и в российском обществе. В этой связи я, прежде всего, хочу поблагодарить вас, всех тех, кто собрался здесь, и Федеральное собрание в целом, за конструктивную поддержку нашей позиции. Полагаю, что и в дальнейшем нам на необходимо действовать также слаженно, прагматично и без личных эмоций. Вы знаете, Россия до самого последнего момента боролась за политическое решение проблемы. Практически ежедневно мы были в контакте с руководителями ведущих стран мира, активно работали в рамках и безопасности При этом хочу особо подчеркнуть, у нас есть, конечно, свои экономические интересы в Ираке, но мы никогда не ставили нашу позицию по Ираку в прямую и посредственную в зависимости от экономических факторов или от экономической влюблений. Потому что, и я думаю, вы с этим согласитесь, экономические выводы, конечно, важная составляющая нашей политики, но если мы допустим существенные промахи и ошибки в политической оценке ситуации, здесь промахнемся, то конечно результат обернется для нас Сегодня в Сегодня неразумения. Сегодня международные усилия, направленные на мирное решение проблемы, к сожалению, не Начавшаяся 9 дней тому назад, военная операция приобретает ожесточенный и затяжелый С каждым часом множатся человеческие жертвы, разрушения, гибнут мирные граждане, дети, старики, женщины, гибнут американские, британские солдаты, иракские военнослужащие. Как мы и предвидели, война в Ираке по своим последствиям выходит за рамки локального конфликта. Пожалуй, впервые после окончания холодной войны мировое сообщество столкнулось с со столь тяжелым кризисом. По сути, с опасностью расшатывания основ глобальной стабильности и международного знака. Нужно вместе искать выход из создавшейся ситуации. Мы по-прежнему убеждены, что единственным верным решением было бы немедленное прекращение боевых действий и возобновление процесса политического регулирования в рамках Совета Безопасности. УВД. В поисках решения мы открыты для конструктивного взаимодействия с международным сообществом, со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт, в том числе, разумеется, и с Соединенными Штатами. Подчеркнул достигнутый в последние годы уровень характера отношений с американскими нашими страницами, дают нам все, основ, все основания для продолжения откровенного диалога. И, конечно, важнейшая задача мирового сообщества это предотвращение довигающейся гуманитарной катастрофы, катастрофы Как вы знаете, Россия уже развернула подготовку к оказанию помощи возможным иракским беженцам границы между Ираком и Ираком При содействии иракской страны. Это то, что я хотел сказать вначале. Мы боем за внимание и можно перейти этой ситуации. А в других